Вот дерьмо, ты подумай. Надо будет взглянуть. Здравствуй. Здравствуй, уважаемый. Как она жизнь, здоровье? Ну, чуть-чуть простудился, и перцовка, и правда, здоровье. О, дело хорошее. Самолечением занимаешься, значит? Ну, так, немножко, да. Ну, ну народное средство, оно всегда лучше, чем ну, все, химия вольничная. А, химия какая-то вонючая, да, вот эти вот все, фервексы и тому подобное. Mm -hmm. А сам делаешь или магазины. Магазины. Когда-то делал сам, а потом что-то спирт подорожал и, в это, и решил зарезать. Не, я самогоночкой балуюсь. самогоночку сам делаю тоже и на перце, и на все. Последний на алои сделал себе. Ой, это, наверное, вообще вкусно. Мне нравится. Ну, бы. А ты сам откуда-то, Город Ладога. Нового Ладога это где примерно? Недалеко от Санкт-Петербурга, 125 километров. А -а -а. На, на самом озере. На Ладоге, да? Угу. Большое озеро, но красивое. Офигенное. Офигенное? Ну самое большое в Европе, по-моему, или по во всем мире. Да ну ты ч, самое большое это, я знаю, Байкал. Байкал самая глубокая. По-моему, самое большое тоже, и глубокое, и большое. Нет, она самая глубокая. А -а -а. Она самая глубокая и из прессных. Семнадцать тысяч квадратных километров, ну, ну, ну, это, ладно, Да? А Да! Давайте я даже вот что проверить, вами загуглю. Сейчас, подожди минутку, брат, как меня крыть. Хорошо, хорошо. Что там, озеро смотришь? Да, да. Да ладно, верю я тебе озеро. Спасибо. А рыба-то есть на рыбалку? Езди там. Я не рыбак, вот так сложилось. Все тут прожил, но не люблю рыбалку. Угу. Рыба-то рыба есть. В последние пару лет какие-то ограничения начали вводить. Вообще корики много у нас тут шло. Вот. И тут э, какие-то наводили такие ограничения, что те, кто зарабатывали в сезон на корике, то есть с конца марта, там, с начала апреля по начало июня, вот этот сезон на корики серьезные деньги, теперь они как-то уже не зарабатывают. Все, там, то есть там какие-то там санкции ограничения там что-то вот такое uh -huh. а ты там финляндская граница далеко ну далековато да когда, Да мне интересно узнать там, по телевизору у нас показали что вообще Финляндии говорят никого не пускает ни туда ни обратно правда это я yes? не знаю я, я не был ни разу mm. я кроме из-за границы кроме как в Украине нигде не был uh -huh. Не, не. Ну, как... как говорил этот, э, толстый кот нас и тут неплохо кормят. Понятно. Ну ладно, счастья, здоровья тебе, самого Вам взаимного тоже, счастливого, до свидания. Мирный дед, добрый дед. Жена пошукала, что. Нормально, что пошугала, да?